Целый курс сеансов, либо ближайшие один или два сеанса. Прежде чем начать сеанс с применением поющих чаш в акустической программе, которую мы называем звуковой массаж, можно использовать гигантскую чашу диаметром от 57 до 70 см. После 7 сеансов мы можем видеть результаты и по показателям объективной диагностики. Я зафиксировал, закрыли глаза, пациент готов к сеансу. Далее мы начинаем последовательно выполнять схемы акустического курса. Направьте внимание на руки. Расслабление способствует эффективности нашего сеанса. Седьмой чашей ставится тональность Си. Необходимо дождаться, чтобы звук всех семи чаш стал тихим. И после этого повторите то же самое еще шесть раз. Иногда люди не могут спать ночью по той или иной причине. Сон нарушен в результате активного мыслительного процесса, каких-то проблем и применение поющих чаш в акустическом сеансе как раз и позволяет, помогает человеку. Если делать 7, 10 или 15 сеансов, то мы можем получить необходимый результат. Пациент полноценно восстановится, отдохнет, улучшится состояние и функция многих органов и систем. Когда звук станет тихим, я вернусь твердым стиком назад. Мы наблюдаем за пациентом, нам важно видеть, реакция пациента слушать звук поющих чаш задеваем чашу фа до ре и ми Опрос пациента перед сеансом позволяет услышать пожелания, предпочтения, услышать состояние здоровья пациента, если есть Необходимые данные объективной диагностики, это позволяет более грамотно проводить сеанс. Если таких данных нет, то на основе данных субъективной диагностики также можно выстраивать грамотно, грамотный сеанс. После Фа, До и Ре добавляется чаша Ми, она стоит на левой ладони. интересный вариант, когда мы проходим по поверхности не через атаки, а через вращательную технику твердым стиком. В этом случае не по три атаки, а делаете три полных круга. Вот сейчас я вам это демонстрирую. Когда к вам приходит пациент или клиент, это Каждый конкретный индивидуальный случай – это индивидуальное состояние, а значит делать всем одинаково не совсем верно. Чтобы вам было легче моделировать сеансы, мы даем вам основные базовые схемы, основные принципы, как выполнять сеанс звукотерапии. Если мы с вами работаем в акустике, то есть определенные правила, которые мы подробно объясняем во втором и в третьем курсе. Если мы говорим про контактную методику, там есть то же самое. Но мы можем сочетать акустику и контактный метод. Что касается оздоровительных курсов, то они бывают состоят из одного цикла 10 сеансов или 15-2, когда после первого курса мы делаем перерыв 1-2 месяца или трех курсов по 10-15 сеансов. Можно сочетать звуковые методы с контактными. Можно делать их как самостоятельные. От времени суток, от потребностей пациента, от его пожеланий выстраивается сеанс. То есть вы как специалист обязаны понимать, что хочет пациент в данный момент и что вы можете делать, что нет. Вы подготовите группу к тому, чтобы начать транслировать ей последовательные акустические варианты схем, которые имеют определенный смысл. И сейчас я покажу вам последовательные схемы, как правильно играть, чтобы ваша программа была интересной, эффективной, и желание ваших участников прийти на следующую такую сессию было не Доведите информацию до группы, что в процессе игры на чашах к тому или иному участнику может подойти ваш ассистент-помощник, поставить чашу на ту или иную часть тела и выполнить контактную практику в процессе игры с вашей стороны. одновременно будет выполняться контактная практика вашим ассистентам. В результате связи психики с соматикой идет восстановление и расслабление участков мышечного напряжения. Потихоньку возвращаться, просыпаться. Возьмите тенцо и аккуратно, не сильно громко, заденьте друг от друга. Можете повторить это несколько раз на усиление. И далее программу, вы хорошо отдохнули, при помощи голоса направляете благоприятные команды, вы наполнили силами, энергией, вы здоровы, благополучны, успешны.